Проект был реализован в разгар пандемии. Зал оперативно спроектирован и построен менее чем за месяц. Работы нужно было провести в кратчайшие сроки, поскольку здесь решались основные вопросы по профилактике COVID-19 в России. Вторая трудность проекта заключалась в том, что здание оказалось историческим. Когда-то в помещении конференц-зала располагался православный храм. Как здание, так и зал имеют охранный статус. Множество видов обычных монтажных работ здесь просто запрещены. Именно поэтому звуковые колонны аматы, Audio Nitit и видеопанели установлены на стойках, они размещены по стенам. Использовались специальные технологии для подвешивания проектора и экрана. В результате был оборудован многофункциональный зал с современной системой коммутации на оборудовании ATEN с акустикой Amate Audio и системой управления AV Production. В нем можно проводить как конференции, так и небольшие концерты. Много непростой работы было и по разработке кастомизированного интерфейса системы управления. Все вплоть до внешнего вида виртуальной панели разрабатывалось совместно с заказчиком и подзаказчиком. Более того, множество функций было изменено по его просьбе в процессе пуска-наладки. Система управления построена на основе процессора российского производства AV-Production. Этот проект – пример комплексной работы с перспективой развития. Здесь, как и во многих других случаях, мы не прощаемся с заказчиком после выполнения основных работ. Разработан план модернизации и усовершенствования, который будет осуществляться по мере возможности. Если у вас есть вопросы по проектированию, созданию или модернизации подобных залов, наши менеджеры готовы дать подробную консультацию.